всем привет решила погадать так совет отразму расклад плюс индийский па сеанс Теперь ряд ли буду показывать? Вот mm -hmm. и mm -hmm. Так, смотри. Вот одно совпадение. Так, здесь он там. <laughs> так. Продолжение следует... А вот еще собаки А вот как у еще у Вроде больше нету, все в ну, давайте приступим. Чаша Кимал. Чаша вот это лотосовидное приглашение в гости. Разом хочет вам посоветовать, чтобы вы приглашали своих друзей в гости и также ходили к родственникам сами в гости. Не забывали, что-либо там. Абсур... Ну, не то что обсуждали, а именно делились опытом, какие-то новые знания придавали. Также время проводили весело. Так, здесь. Вроде все. Приходим сюда. Хануман. Хануман царь обезьян. Трудности губы про пути. Разум советует вам, чтобы вы все трудности, которые вы, вы сталкиваетесь со всеми трудностями, чтобы вы не ставили их прямо вот в таком большом масштабе, что вот трудности их невозможно преодолеть. Если разумно найти подход и правильность, как вы можно их преодолеть, то вы со всеми трудностями справитесь. Здесь у нас солнышко. Солнце. Солнце – хорошее настроение подъем, подъем жизненных сил. Разум вам передает, что у вас будет хорошее настроение. И печальцы и грустить вам не нужно. Так. Всегда музыкальный инструмент изменения в жизни. Если вы будете поступать по, по справедливости, правильно, то у вас будут изменения в жизни в наилучшую сторону. Также если вы будете развиваться в плане учебы, чему-то учиться, творчество развивать свой талант, также у вас изменится жизнь в лучшую сторону. Вот беседка, да? Раз. Беседка. Перемена в жизни, переезд. Если вы будете так же правильно поступать, будете по справедливости, то у вас перемены в жизни будут вы можете приехать в тот город, о котором мечтаете. И также по поводу учебы. Если вы обязательно будете чем-то новым учиться, у вас жизнь изменится в наилучшую сторону. Три зубица, да? Три зубица. Три неприятное событие. Если вы не будете поступать разумно, то у вас будут неприятные события. Всегда поступайте только по справедливости. Смотрите, что я нашла. Свиток. Так, свиток означает у нас деловое известие. Также если вы будете новому обучаться и думаете, что вы, например, не сможете чем то обучиться или уже обучились и у вас имеется опыт, то у вас будет деловое известие. Вы также будете продолжать свое творчество, свой талант. У вас будет развитие именно в вашем занятии, в вашем обучении, в вашем деле. Чем вы занимаетесь, чем вы учитесь. Это будет все продолжаться. Также у вас будет ваш труд. Ну, то, что вы вложили в учебу. Все это будет у вас обязательно вознаграждаться. Итак, наверное, можно уже будет посчитать, сколько тут подсказок советов у нас вышло. Давайте посчитаем. Сколько советов. Так, вот раз, два. 3, 4, 5, беседка, 6, 7, 7 подсказок. Обязательно. Размышляйте, рассуждайте, принимайте правильное решение. Прислушивайтесь к своему разуму. Всем пока!